Недавно у меня появилась новая соковыжималка, шнековая соковыжималка, и я узнала, что сок можно выжимать не только из овощей и фруктов, но и из зелени. Поэтому сегодня покажу, как приготовить сок из морковки и сельдерея. Берем морковь, срезаем с нее хвостики и очищаем. Здесь важно, если морковь у вас мытая, то ее можно от кожуры не очищать. Затем нарезаем морковку на произвольные кусочки, такие, чтобы они поместились в горлышко соковыжималки. Зелень просто хорошо моем и срезаем с нее корешки. Дальше выжимаем сок так обычно. Сначала отправляем в соковыжималку морковь и в самом конце добавляем зелень. Кстати, можно использовать не только сельдерей, но и взять любую зелень, например, которая растет у вас на огороде. Петрушку, укроп, какой-то лук, может быть. В общем, экспериментируйте на свой вкус. Вот такой вот красивый морковно-сельдерейный сок у меня получился, и он очень вкусный.